Друзья, с вами Надежда Соколова. И сегодня начинаем нашу утреннюю зарядку. Нашу такую простую, спокойную утреннюю зарядку. Почему зарядка с утра может быть ну, простой? Потому что пока организм не проснулся, можно себе позволить сделать что-то совсем легкое, такое суставное, чтобы размяться, чтобы привести тело в тонус такой, да, чтобы оно проснулось. И еще польза простых упражнений в том, что... Вы можете сразу задать себе какой-то утренний настрой, утренний темп. Не да? нужно э, долго думать, и можно выдержать, удерживать какой-то ритм, темп для того, чтобы э, получить заряд бодрости. Итак, мы начинаем. Мы с вами начнем, как всегда, с пальцев рук, с пальцев ног. Раскроемся так сильно-сильно, подтянемся через макушку, пальчики все раскроем. Сделаем вдох, плечи опустим, через стороны руки вниз и круг плечами. Еще разочек также. Сделаем вдох, потянемся, пальцами рук, макушкой потянемся, пальцы ног раскроем, как вверх, переведем руки вперед, раскроем грудную клетку. Сделаем такой вдох еще раз вверх, плечи вниз, руки вперед раскрываем, оп, проворачиваем руки, тянемся именно назад, шею расслабили, сделали вдох и встряхнули себя, встряхнули руки, встряхнули ноги, хорошенечко в себя встряхнули и раскачали из стороны в сторону. Такое маленькое, спокойное движение. Хорошо, немножечко добавим движение нашей, э, запустим наш шейный отдел позвоночник. Вправо, влево, еще раз, хорошо. Последний раз также вдох, руки за голову, сводим локти, слегка округляем спину. Раскрываемся. Оп. Еще раз, дальше. Сводим. Раскрываемся вдох. Вниз. Раскрываемся вдох. Голова вниз. Скручивание. Покачались внизу. Вверх. Раскрылись. Так хорошо, хорошо, хорошо раскрылись. Ага. Угу. Попружинили. спокойный, вдох, спокойный выдох, слегка, смягчили колени, подкрутили таз, отвели таз. Еще раз. Подкрутили таз, отвели таз. Еще разочек. Последний раз также стряхнули, И подтянули правое колено, подтянули левое. Правая, левая, чередуем. Правая, левая, правая, левая. И еще разочек. Правая, левая. Последний раз также. Сейчас нога останется вверху. Повращали стопу. Не торопимся, концентрируемся. На мышцах пресса да? собрать центр в другую сторону. Ага, Меняем ногу, другая нога, вверх, стопа, вращение, в другую сторону, ага, и сделаем шаг шире, хорошо, легкий переход вправо-влево, маленький такой, раскроем носки, переход, переход, еще раз, Здесь мы пробуждаем наши колени, пробуждаем наши тазобедренные суставы. Ноги сходятся. И перечереду я правую и левую сторону шаг. Оп, оп. Еще раз. И еще раз. Оп, оп. Еще разочек. Оп. Оп. Молодцы. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Ага, еще разок. Оп. Оп. Делаем вдох, тянемся вверх. Выдох, еще раз так же вдох, раскрылись, раскрылись. Ага, вверх, плечи вниз. Руки опустили, плечами. Угу. И еще раз так же. Вправо и влево. И вправо и влево. Продолжаем так Хорошо. Последний раз так же. А вот теперь внимание. Разворот. Центр. Вернулись. Шаг. Разворот. Центр. Вернулись. Еще раз. Шаг. Разворот. Центр. Вернулись. Шаг. Разворот. Центр. Вернулись. Все внимание в стоп. Да? Оп. Оп. Оп. И еще раз. Шаг. Разворот. Центр. Возвращаемся. Шаг. Разворот. Центр. И еще немножечко. Шаг. Разворот. Центр. А вот теперь внимание. Разворот. Удержали выпад, дотянули колено. Хорошо. Перешли на другую ногу, потянулись. Возвращаемся. Оп, В центр. Другая сторона. Шаг, разворот. Стараемся, чтобы колено было на пятке. Потянулись. Выпад. Разворот. В центр. Шаг, разворот. Выпад. Потянули носок на себя. Оп. Центр. Шаг. Разворот. Выпад. Носок на себя. Выпад. Разворот. Центр. И еще раз так же. Шаг. Разворот. Носок на себя. Потянулись. Центр. Возвращаемся. Шаг. Разворот. Оп. Оп. Оп. Центр. Сделали шаг шире. Утянулись руками и вверх вытянулись. Перешли к правой ноге. К левой. И еще раз. Абра. И еще раз. Левая. И еще раз. Абра. И еще раз. Левая. Еще разочек. Левая. Продолжаем еще четыре раза. Левая. И еще. И последний раз. Оп, оп, оп. Раскрываемся в окружении. Оп, оп, оп, оп. Молодцы. Тянемся вверх. Сбросим себя Уйдем ногами назад, подтянемся, подтянемся, подтянемся. Вернемся. Уйдем в глубокий выпад. Вернем ногу, выпад. Вернули ногу, выпад. И еще раз. Выпад. Последний раз также, здесь останемся, разворачиваемся. Утянулись вверх, вернулись, и все в другую сторону, разворот, Оп. центр, разворот, центр, разворот. назад, назад. потянулись, утянулись, смягчили колени поднимаемся вверх делаем вдох делаем выдох еще раз так же руки вперед раскрыли грудную клетку по опружению сверка Раскрылись, раскрылись, раскрылись. Здесь, да, да, да, да, да, хорошо, хорошо, хорошо. Сделали вдох. Реско выдохнули. Еще раз. Вдох. Ух, часочек. разочек. Размялись. Раскрутились. Раскрыли пальчики рук, Хорошо. Раскрыли пальчики ног хорошо, сделали вдох, плечи опустили, руки перели вперед, потянулись, раскрылись, еще раз вдох, выдох. И на сегодня это все. Я рада, что вы провели эту зарядку вместе со мной, это время вместе со мной. И до встречи в следующий понедельник. Что еще? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую зарядку больше любите вы: активную или более спокойную, или дыхательную, или, может быть, на баланс. А мы с вами ее вместе сделаем. До встречи, друзья. Ваша Надежда Соколова.